Ну это, в это интернет будет так постоянно залипать либо у тебя, либо у меня, то есть как бы. Нет, сейчас, сейчас мы оператор другого поменяли, должно быть нормально. Можно и видео непринципиально, что поздоровался, как бы все понятно, видно человека. Да, да. Нас слышно вообще? Да, отлично. Все хорошо. Так, перейдем к вопросам сразу. Конечно. Так. У ну, нас самый главный вопрос э, по поводу рекламы. Э, скажем, ну, реклама, допустим, в нашем регионе. Она вообще как. Как, как это вообще происходит, вот реклама? С чьей стороны она идет? Как, как вообще вопрос по рекламе? Ну, что подразумевается под словом реклама? Продвижение, Продвижение вот, допустим, ну вот у нас в Казани. У нас в Казани никто про этот таксфон вообще не слышал, не знает, потому что разговаривали уже и с таксистами, и с людьми, все слышат первый раз. Угу. Вот как бы реклама в Казани со стороны именно вот кооператива этот таксфона будет ли или эту рекламу мы должны сами как-то Этот вопрос в совет. Директоров. Я не являюсь уполномоченным лицом, который курирует вопросы рекламы там, или еще подобных каких-то наемных э, работ. Все вопросы по этим темам задаются через обратную связь в личном кабинете. Тема письма пишется: вебинар. И на вебинарах, которые проходят, по-моему, каждую среду. По-моему, сегодня должен быть вебинар. Да, да. Да. Они озвучиваются. Сегодня вебинар получается через 2 часа 10 минут, 4 часа, по дня по нашему местному. В 12 по Москве. Поэтому, да. если сейчас написать письмо, то возможно еще успеется озвучиться на вебинаре. Помимо этого, можно продублировать этот вопрос либо Олесе самотой. Либо э, Мария Алдашова, Потому что там они на прямой связи. Я не на прямой связи с Ярославом. И не был ни в штаб-квартире э, таксофона в Москве. То есть, как бы, ну, я человек, который не наемный работник. Ну, понятно, да. Понятно. Так, такой еще вопрос. Вот э, доли... Доли компании они э, будут вот, э, вообще, до, как, э, до какого времени они будут продаваться до момента достижения э, продаж миллиона долей, или как-то они? Доли, вот, деталь... да. А, и сейчас вот я вот просто выражаю свое да, понимание. То есть, не ссылаясь на какой-то документ, нормативный акт либо постановление, просто. С точки зрения здравого смысла, с точки зрения адекватности, объективности и просто понимания мироустройства я могу сказать, что доли будут продаваться до 31 октября. Но потом будут также продаваться те же самые франшизы, те же самые пакеты, но на других условиях и у них просто не будет долей. Но франшизы, они неизбежно будут продаваться, потому что людям, которые захотят построить свой таксопарк, им нужно будет купить франшизу. Только тогда у него будет в личном кабинете, на приложении вернее, на телефоне кнопка «Свой таксопарк». Да, да, да. Просто сейчас есть возможность купить как бы доли. Ну, меня особо доли вообще изначально не, сколько не интересовали. Вот у меня есть 100 долей за 88 500. Но при наличии того, что будет 20 рублей в сутки абонентская и миллион таксистов будет ездить, я буду получать 12 тысяч рублей в месяц. Ну, мне как бы такие цифры, они вообще не интересны. Ну это да, это да, понятно. Э, просто я уже озвучиваю тут э, вопросы вот от многих людей, как бы мы от всех собрали вопросы. Угу. Нет, вот. так а я и не спорю, я просто, ну то есть вы задаете вопросы, я свою, я же всегда выражаю да, да, только да. свое ощущение, настроение, как бы свой опыт и так далее, и ничем другое не делая ссылки там на авторитетов или еще какие-то источники. Все понятно, понятно. Так, и вот как раз еще э, по долям и бинарным местам. Вот сейчас э, где-то я увидел или прочитал то, что сейчас 1 сентября уже вот бинар, раньше было два бинарных места за 8, 8, 88 тысяч. Три, да. Угу. А, сейчас вроде как то, что одно, да. И три три больше никогда не будет. Сейчас одно, да? Да. И а, не, ну может быть и будет такой же маркетинг, как бы, когда будем заходить в другие страны. Ну, допустим, зайдем там в Италию, и там, возможно, будет такая же программа. Ну, Да, да, да. Либо будет все лучшее взято. Но опять же, как бы, на сегодняшний день инвестиций более чем достаточно. Даже я просто по своей структуре сужу на то чтобы двигать это приложение, поэтому, ну в принципе такой именно маркетинг, как на старте, он уже никогда не пригодится, потому что инвестирования хватает. Понятно, ну то есть сейчас вот, э, вот, вот а колено нам объясняли, то есть вот э, Олеся объяснял нам, то есть вот наверху один круг и от него уходит Две стороны, mm -hmm. еще два круг, mm -hmm. два места. То есть сейчас наверху одно, вниз уходит одно, вниз уходит. Не-не-не. Амас объясни mm -hmm. сам. Нет. Да -да. Вов, смотри, вопрос какой. А, вот одно бинарное место, и получается, есть правое-левое колено. Верно же? Э -э, Правая-левая нога. Колено не может быть правым-левым. Колено да, может да. быть в глубину. А первое, второе, третье глубина. Ладно, я, Татарин, не скидка. В общем, две ноги получается, да? Uh -huh. Ну, все. А уже дальше эти две ноги также расходятся на две ноги. Да, да, да. Ну, все, а сейчас-то нет? Сейчас не А если... Почему Наоборот, так. так. Вот Смотри, делаю, структуру... демонстрацию делаю демонстрацию экрана. Сделаю демонстрацию экрана. было вот так. Моя структура. Вот сейчас просто у меня три аккаунта, да, когда я купил. Вот человек брал обычный мини-пакет, нажимая на него, вот у него один аккаунт, право-лево, все. И сейчас вот такие аккаунты, то есть с одним местом, вправо-влево. Если посмотреть, то вот у меня получается... Вот в этом аккаунте я бинар получаю. В этом получаю бинар, и на этом получаю бинар. Да, да. Вся как бы разница. Вот, допустим, вчера заходил человек. Сейчас покажу, что было тоже свежее. Так, Ташина Татьяна. Так, а под кого он увалился тут? Сейчас посмотрим. Под кого он увалился? Так. Да, По-моему, вот этот 24708. Нет, тоже. Так. 25215, 25215. Нет, не тот. В общем, сейчас даже это, я говорю, сложно в глубине искать сейчас смс. Ну, нет, нет, мы все, в принципе, уже поняли, да. Ну. Все, понятно. Так, еще вот вопрос. Какие пакеты сейчас продаются? Я вот захожу в свой личный кабинет, у меня показывает только за 88 тысяч, то есть за 11, за 44 уже нет. Ну, демонстрацию экрана, посмотрим, что там, где ты смотришь. О, сейчас, сейчас это сложно сделать. Не, ну вот вы же, да, вы же с компа. Кабинет, вы же с компа, что там сложного? Порой Не, ну просто нажимаешь да. на плюсик. Где трубочку красную положить, есть плюсик, крестик там. Он, да. Демонстрацию да. экрана выбрать и все. И тут же зайти на сайт народное такси, зайти в свой кабинет. Просто в этом и удобен Skype, что можно. Как бы продемонстрировать и показать, что мы вроде говорим об одном и том же, а, пони... а образы разные, из-за этого да. происходит нестыковка. Сейчас, сейчас, вот заходим. Так, подожди. Вот для этого экран у тебя вылез. Вон так с вами. Так, вот, да, вот это, Привет. Да я так веду, сделай сюда Ничего, все? Ну а что-то опять не туда. Угу. Mm -hmm. Сделай сюда. Вот вот вот он, да. вот он. Вот. Теперь Давай. Отлично. Так. Пусть Так, сделай этот, ну демонстрацию как-то а, подскажи, пожалуйста, как нам сделать так, чтобы демонстрация... Вот ря рядом, рядом с кнопкой «Положить трубку с красной» есть плюсик или крестик. А -а -а. Его нажимаешь, всплывает меню «Демонстрация экрана». Выбираешь его меню демонстрацию Нет? экрана» и кнопка «Начать ее». Так, у нас тут этот... Аудио и видео сеячинг. Ага. Нет, наверное. Почему? Вот все, начинает кружиться. Все вижу. Все вижу. Сворачиваете Skype и нажимаете. А, ну вот все. Главное. А, это у вас в купленном пакете? Ну так, все, у вас же там это, франшиза за 88 500, все для меня теперь понятно. Нет, вот только, только в новом кабинете можно увидеть три пакета документов, три пакета на, для входа, в новом, в котором не было вообще никаких проплат, ни активный кабинет, не верифицированный. То есть в новом uh -huh. кабинете сделайте новую регистрацию, вы увидите. Uh -huh. Э, вот моя демонстра, демонстрацию сейчас... можно останавливать что можно останавливать демонстрацию ну также на плюсик остановить стоп стоп стоп, стоп. стоп. у вас стоп. даже скайп на английском да так Тогда вот вопрос еще по оплате. Вот хотели э, приобрести пакет. У нас хотели подключить тоже человека. Он хотел пакет приобрести. Э, в общем, у него вылезло, чтобы его оплатить. Там еще комиссия плюс. 5%, 5%, 5% да, в платежной То системе. Это, только так, да, плюс 5%. Нет. Это один из способов оплаты. Есть способ оплаты внутренними деньгами. То есть внутри кооператива. Вот у меня, у меня. Вот я заработал за приглашение за неделю, да, там. У меня есть внутренние заработанные деньги. Я ими могу оплатить вход человеку, покупку франшизы. Для этого я просто на его логин перевожу сумму. Ну вот, сейчас сделаю демонстрацию экрана и покажу, как это делается. Кстати, вот я нашел человек, который вчера заходил. Ну, маленечко отвлекусь, да? Девчонки, у девчонки было 35 тысяч. Я и объяснил, что не, не обязательно покупать за 35 тысяч VIP-пакет э, в рассрочку. Тем более, как бы она не, может, не сможет за месяц. Ну, сама сказала, что как бы я не смогу за месяц рассчитаться. То есть, в любом случае, она там рассчитается в следующем месяце или в декабре или в январе. Там рассрочка на год не принципиально. И э, я ей говорю, если ты собираешься строить сеть, то лучше купить три маленьких аккаунта, чтобы у тебя был золотой треугольник, чтобы у тебя было три бинара. И она купила по 11 500 три аккаунта. Все, и теперь у нее золотой треугольник. Помимо этого, она заработала 2.200 реферальный бонус вот сюда. То есть, вот считаем, да? Она взяла э, по 11.500 на 3. Это 40, у нее обошлось 34.500. Плюс ей уже вернулось с этого аккаунта 1100. С этого 1100 это 2.200. Она заработала реферально. Это 32.300. Плюс у нее с четверга на пятницу с малой ноги 10% еще насчитается. На сегодняшний день у нее 11 тысяч. То есть 1100 она еще бинар получит. Отнимаем 1100. Итого она потратила на 3 места 31-200 по итогу. И получает 3 бинара. То есть сейчас у нее сюда, сюда, вот в эти 4 места будут вставать люди. То есть, ну, вот так заходить выгоднее, если у человека нету сразу всей суммы. Потом в любой момент времени, накопив деньги, можно делать апгрейд любого из этих аккаунтов. Так, по поводу переводов. Кнопку финансы нажимаем, перевести средства. Пишем ID человека, кому переводим. Ну, там, пять цифр. Ну, возьмем там 2, 3, 4, 5 Нету такого пользователя Ну, не суть. то есть, как бы, просто набираем там Не знаю, там 243, 5, 6 есть, Не получается у меня угадать, конечно Ну, любого из структуры Допустим, структура и бонусы Выбираем, вот, допустим, Владимир. 24, 8, 8, 4. Перефик... Ой, перевести средства. 24, 4, 8, 4. 24, 4, 8, 4? Нет, нет. 4, 8, 8, 4. В середине восьмерка да. 2, 4, 8, 4 2, 4, 8, 8, 4 Восьмерку еще добавить Ага Вот так, да Все, поле заполнено, все сюда вводится, там сумма Ну и пишешь просто, кому что То есть, как бы, для того, чтобы понимать, кому перевел История переводов mm -hmm. тоже слева, тут вся доступна Ну, это Все, кому что переводилось Вот у меня уже там аж 9 страниц далее да, 9 страниц с различного вида переводами тут около 4 миллионов или 5 прошло за месяц mm -hmm. вот вчера вот эта виктория на 3 аккаунта заходила то есть она мне перечислила 34 500 я и перевел на ее 3 аккаунта по 11 500 mm -hmm. Вот вчера моему вышестоящему спонсору, кто пригласил меня, Володе Сильнычеву, нужны были внутренние 5,250. Я ему отправил. Угу. Здесь начисление. А вот этот вопрос, вот, э, вот с этой, Викторией, допустим, угу. а она вот эти деньги как обдала? Она мне на карточку перечислила 3,4 500. А, ну. Я и перечислил на ее вот эти логины на три штуки внутренние деньги. Вот задай. Вот вопрос еще. Потом у нас зашел моя структура, мои ячейки, да? Угу. И вот у него написано баллы 105 тысяч, личные баллы 0. Почему вот они, личных баллов ноль? Личные, личные – это личные приглашенные по твоей реф ссылке Вот, допустим, у меня личных видно, да, в правой ноге. Видно? Ага. 27. Да, да, да. Это которые по моей REF-ссылке зарегистрировались. Но Нет, всего будучи, 223, будучи. то есть это и те, которые от моего вышестоящего руководителя ко мне падают. Да-да-да. Нет, да, вот, вот как раз вот здесь вот… Выше, вот просто баллы синим написаны. 147 70. Вот 1 477 тысяч это в этой ноге у меня такой оборот. То есть проплат столько денег. Ага. Вот Значит, это, это, это проплаты, проплаты моих рефералов. А? Это то есть не личные, ничего, это они никакого отношения не имеют, да, к аккаунту. Это просто показывает, сколько денег прошло. Да, в этой ноге прошло 1 447. 000. Из них, те, которые у меня по моей ревссылке зарегистрировались, через них прошло 649, которые включены вот в эту. Лично это те, которых ты по ревке пригласил. Это общие баллы. Так, вот дальше поедем. Когда все-таки начнет работать приложение именно для таксистов? 17 по 19 октября 2017 -го года официальный запуск приложения. Uh -huh. То есть с этого момента уже все таксисты могут уже ездить, работать. Да. А вот у них Оплата как вот у них будет происходить? Вот, допустим, зарегистрировался таксист, ему вот эти вот там 20 рублей, он как будет платить? Ну, у него свой личный кабинет, так же самое, в приложении, и он на него может еще... закинуть деньги любым, любым способом. А, то есть. Хоть через платежку, хоть карточкой, хоть биткоинами там, как угодно. Все понятно. Понятно. Так. Еще вопрос вот по документам, отсылать, вот вчера в группе был вопрос. Угу. Алло, алло, не слыхать, не слыхать было, ты говоришь что-то группа и все, и не слышно больше. Алло, да-да-да, Алло, вот сейчас. Ну, спра спрашиваю, слышно? Ага. Документы куда все-таки отсылать? В Москву же надо или, или нет? Я без понятия, куда отсылать документы, потому что я их не отсылал. Я документы привезу, когда приеду в Москву 17 числа на открытие. А, да, да, да, да. Да, да, да, у нас вариум. Ну, как бы по документам я предполагаю на сегодняшний день, что после официального запуска компании и в других регионах, где уже будет большое количество людей, пользующихся это что приложением, я? будут организованы офисы. В которые сможет таксист приехать, привести документы, отсканировать, отправить в Москву в компанию. То есть этот документооборот будет организован однозначно через офисы, потому что не каждый таксист имеет возможность, имеет знания или технику для того, чтобы отсканировать, отправить и упорядочить это, еще и правильно заполнить. Вот ну, есть алгоритм. В регионе, да, будет офис. А, вот. Ну, естественно, мы сами будем, я вот в Красноярске сам буду это организовывать, когда придет время. Mm -hmm. А, ну, то есть, как бы нам тоже, лучше нам это организовать. Вот алгоритм действия по вступлению, все. Это вот... да, да, да. Вот я просто и смотрел, то, что здесь все-таки до сих пор, как ну, написано Москва, да, вот на этот адрес. Нет. Ну да, да, все понятно вообще. Можно выписку EGRU скачать с налоговой, там тоже этот адрес указан. Uh -huh. А, нет, там другой, а там юридический адрес, а это юстиция Прайм, которая документооборотом нанятая фирма занимается. Uh -huh. Так, э, вопрос еще по выводу денег, потом, как это вообще все будет происходить? Читаем закон о кооперации. Все, что внутри кооператива, оно не облагается никакими налогами, никакими отчетами, ни в экономическую деятельность кооператива не имеет права вмешиваться ни одна правоохранительная структура, ни налоговая, ни администрация, никто. Но как а только ты выводишь деньги за пределы кооператива, то, соответственно, платишь налог, если ты как физическое лицо, то платишь подоходный налог 13%. Если ты как юридическое лицо участвуешь в кооперативе, ну, допустим, вот кто-то заходит целым таксопарком сегодняшним, текущим, mm -hmm. и заходит как юридическое лицо в кооператив, то, соответственно, кооператив с расчетного счета своего на расчетный счет юридического лица перечисляет заработанную сумму. А уже так как у тебя юридическое лицо у твоего таксопарка, и смотря какая у тебя налогообложение, там, либо 6% с дохода, либо доходы минус расходы с этой суммы 15%. Да-да-да, понятно. И всё? Ну все, как да, бы понятно. в рамках закона РФовского опять же. Вопрос такой вот сейчас, как бы ложки обиждут системы, скажем так, онлайн касы, это будет ли путь участвовать здесь? То что, так, что так? еще? И сейчас про онлайн касы конкретно вопрос такой. То есть ложки обязавали в этом году принудительно установить онлайн кассу, хоть представление услуги, да? Получается, такси же это юридическое лицо, грубо говоря, вот это есть адрес. Любая организация есть? является юридическим лицом. Но есть разная форма юридических лиц. У нас э, кооператив это общественная организация. И она работает по уставу. То есть устав кооператива, вот он, устав МПК, такс это и есть конституция для этой организации. Все, что написано в уставе, выполняется в этом кооперативе. Если там про онлайн-кассы в уставе ничего не написано, соответственно, и никакие онлайн-кассы кооперативу не нужны. Uh -huh. um, человек, который получает, скажем, дивиденды, прибыль от, от участия в этом, а, допустим, получил uh -huh. одну сумму в оперативе, вывел деньги, он как облагается налоги? налогами? Как физический лисок, ты говорил, 15%? Нет, 30% уже по доходу налогу. Ну так же как зарплаты. За зарплату платят 13 процентов снимаем. Да, да, понятно. Так, ну что? Ну и то это, это если в случае будут там контролировать и так далее там, ну это невозможно проконтролировать с точки зрения просто, ну как бы реальной жизни. То есть, ну прислал тебе кооператив mm -hmm. деньги. Ну, сдал ты декларацию, не сдал, как бы, ну, твои проблемы Я не плачу никому с 2007 года Ни за машину налог, ни страховки, ни техосмотры, ни вообще ни за что Ни за смену прав, ни налоги по своему ИП У меня правовед Сибирь э -э на ИП Ну, то есть, как бы на сайте есть ИП Сейчас вот покажу На сайте Правовед Сибирь, в самом низу Вот есть ИП Мошкин Владимир Геннадьевич Красноярский край, регистрация ОГРН, ННН. ИП это открыто в 2007 году Я ни разу за 10 лет ничего никому не платил Потому что все, кто мне предъявляют какие-то суммы Они не могут обосновать, откуда они взялись только потому, что кто-то там что-то для себя придумал, что я там что-то должен. Никаких законных рычагов тут вообще нет. Но это уже область права. Но, но вот эти данные висят лишь для того, что для того, чтобы участвовать в Яндекс Яндекс.Директе, ВКонтакте, в Однокласснике, чтобы сайт пинговался, так выразимся. Ссылки, чтобы работали, нужно указывать ну, по их требованиям просто в социальных сетях. Ну, юридические документы вот эти, что как организация существует. Чисто для взаимодействия это указано. Для заключения соглашения там. Потому что по-другому они не могут со мной заключить соглашение. Понятно. Еще вот вопрос. Презентации в Казани, допустим, угу. как бы они вообще будут, не будут, или с кем это обсудить, ну, или самим это нужно делать, как это вообще происходит? Я такие вопросы даже никому никогда не задавал. Я всегда делаю то, что сам считаю нужным делать, и все. Ни у кого не спрашиваю никаких разрешений, ни с кем ничего не согласовываю. Хочу – делаю презентацию, хочу – провожу вебинар хочу, не провожу, сам решаю. Зачем у кого-то что-то спрашивать? А по поводу там регулярных каких-то там, именно как ездили там вот в Казахстане, в Алмате проводили там, в Москве проводили и так далее. То есть там на сайте в новостях опубликован план. Так, где он у нас? Вебинары владельцы партнерские новости то есть ну, надо перековырять я сейчас просто точно не скажу где этот баннер там баннер но ну, в чате его скидывали потом как в какие числа проходят вебинары о эти семинары трехдневные Сейчас, по-моему, в Екатеринбурге что ли там должен проводиться. Ну вот честно, я вот даже не, ну, я пролетела мимо меня эта информация, как бы вот, я ее посмотрел один раз, там, месяц назад и все, и дальше пошагал. То есть, ну, она мне не нужна, в принципе, там не было в списке города Красноярск, чтобы мне там... Понятно, замарали. нет, просто вот в, в чем вопрос у нас, видно то, что там Алейс проводит, Постоянно mm -hmm. в каких-то да, mm -hmm. вопрос что доказание то, ну доберется или не доберется. Но я понял, информации нет как надо у них быть. Не, а ну рисунок. да каждый человек сам решает, где ему проводить семинар. Да-да-да. Я вообще, если по поводу того, что чего-то ждать, я mm -hmm. вообще никогда в жизни ничего не жду. Зачем мне кого-то ждать, кто пока приедет у меня в Красноярске проведет семинар, ну какой смысл? Можно и пять лет сидеть ждать. Ну, я, да. я просто всегда беру и делаю все сам. Поэтому я говорю, я никогда не задаюсь вопросами. Я даже ни разу не звонил ни Олесе, ни разу не звонил ни Марии, там, не задавал вообще каких-то там либо вопросов, как семинар, как вебинар, как там начисляются. Мне Володя Сильнычий в 11 вечера просто рассказал вкратце про таксофон, скинул ролик, краткая презентация таксофон. 14-минутный, где там таблица Excel, чувак показывает, и какие там доходы uh -huh. в этой таблице, все, идея для меня понятна, я сел в личный кабинет, все вот это вот выборочно прочитал, то, что меня интересовало, вот эти все пункты, все понятно, утром закинул денег, Володя перевел, он внутренне мне перевел, я активировал и погнали. Я все изучаю сам. Понятно. Потому что а когда сейчас? ты сам владеешь информацией, соответственно у тебя и растет структура, потому что, ну как бы не может быть, если ты ничего не знаешь, и у тебя что-то может умножаться, ну, ну не работает это по законам природы. Ну понятно, понятно. Так, так, так, так. Еще вопрос, есть информация, сколько вообще долей осталось сейчас? Ну, без понятия. Даже если ее где-то я... вывешивали, меня эта информация вообще никак не интересует. Ну какая разница? Вот сейчас я тебе скажу, осталось 300 тысяч долей или осталось 100 тысяч долей. Вот я тебе ответил на вопрос, Но... что дальше? Вот я Нет, ответил мы... на этот вопрос, что Просто дальше? Привлекать людей вот так же. Франшиза, грубо говоря, не, не настанет какой момент, потому что человек захотел купить, а их уже не осталось. Такой момент когда-то, но настанет. Да, да, да. Все, понятно. Просто, ну, имеется в виду, отследить этот момент пока не представляется. Вовремя. Для чего? Ну, чтобы человека, допустим, я заинтересовал, он все, тоже заинтересовался очень сильно, а потом раз, а их, оказывается, уже нет, и все. Ну, это случится неизбежно. Чем больше ты ждешь, и чем больше ждет этот человек, тем это время все ближе приближается. Вот и все. Так, ну, все вопросов нет у нас больше? Прям вообще быстро отстрелялись. Ну, вроде все понятно, остальное мы уже с Олесей тогда общались, она нам... подачи машин быстро поисковит. Ну, это уж от приложения зависит, ну, как, как, кто, сколько машин, сколько водителей. Это уже... Ни ну, одна таксафия… Это... Вот вы вслушаетесь свой вопрос, подача машины быстро происходит или нет? Этот вопрос к самому водителю… Владимир, что на это не ответит точно. Ну, нет, об... да. на этот вопрос никто не ответит. Никто не ответит. Ни в одном такси никто не ответит, потому что этот вопрос из мира реальной жизни. Вот ты зашел в приложение и, то есть только одному Богу известно, как говорится Смотришь, вот, возле соседнего подъезда стоит машина Ты это видишь в приложении Нажимаешь связаться с водителем Все, звонишь водителю, говоришь, что ты свободен? Свободен Что за сотку туда доедем? Доедем, все, выхожу Либо ты зашел в приложение, а рядом нет этого таксиста И время уже другое будет Ну, как бы, какой смысл этого вопроса? <с> ну, да, да. И так ну, во всем, и так во всем, вот, я вот неоднократно нет. уже сегодня об этом говорил, что вы просто носите в голове большую часть вопросов, которые они вообще несущественны и не нужны, вы просто засоряете себе эфир в голове ну, мы же тебе звоним в посоветоваться как человеку опытному. Поэтому... Нет, так я же и не претензии определяю, я просто вычищаю хлам из вашей головы. Со мной эту работу тоже проводили люди. Угу. Поэтому я, и обра... я раньше этого тоже в своей голове не замечал. Носил этот хлам, задавал какие-то вопросы, которые они очевидны, но я почему-то их задавал вместо того, чтобы самому подумать о них. Ну, как бы просто так же самое я учу других людей э, не носить хлам в голове. То есть mm -hmm. голова должна быть пустая. То есть через нее должен идти поток. С, э, сверху вниз идти поток информационный. И все. Подскажи еще, пожалуйста, вот какой-нибудь там видеоролик, куда нам вот так же на YouTube, что ли, да, выкладывать там, чтобы, допустим, презентацию там или видео какое-то обращение, чтобы под нашим промо-кодом регистрироваться? Ну, все на YouTube. Ну, я, я же провожу эти видеоуроки. уроки. Угу. В чате так, фон, они тоже выкладываются. видеоуроки. То есть. Делайте да. себе канал Ютуба На него перезаливаете ролики Которые вы считаете ну, Интересными, полезными С информацией Инстаграм а Также можно, да, ВКонтакте Да ты потом со своего Ютуба Ты просто делаешь Поделиться, кнопку нажимаешь Вот допустим Нажимаешь кнопку поделиться да, Вот да, у да, тебя да. иконки Куда-то там Желаешь. И так же самое на телефоне. Хоть в инстаграм, хоть фейсбук, хоть куда там, хоть в твиттер, там, в Тумблер, вон еще всяких соцсетей непонятных еще. Амеба там какая-то. Линка. Все, ясно, ясно. Ясно. Кстати, вот вместо того, чтобы там прибегать к каким-то традиционным да там баннерная реклама промоутеры, там разноска визиток реклама в газете еще какая-нибудь традиционная реклама это все чушь которая чушь. работает одну тысячную процента из 100 одну тысячную все работает через социальную сеть никуда не надо ходить Наполнил все свои страницы в Однокласснике, ВКонтакте, Фейсбуке, Ютуб, информации И просто каждый день расширяешь круг своих знакомых. ВКонтакте зашел, добавил там 40 человек. В Одноклассники зашел, добавил в друзья 100 человек. Там в Твиттере добавил 100 человек. В каждой соцсети там добавил 50-100 человек в день. У тебя новых друзей 1000 эти люди, они по сравнению с нашим холод, э, теплым списком, я имею в виду, знакомых, родственников, друзей, одноклассников, сослуживцев, там, э, и так далее, кого кто каждый день встречается, холодный список людей, они не оценивают тебя как человека. Успешный ты, богатый, ты на нем хочешь заработать или развести его на деньги, они так не оценивают. Они просто смотрят информацию на твоей странице. И уже в зависимости от того, какая у тебя информация, они оценивают твою личность. И если они видят, что информация здравая, бодрая, плюс еще ты сам пишешь ролики, ведешь за собой людей, являешься учителем, все, человек добавляется в друзья и идет за тобой и участвует в твоих проектах, чем бы ты ни занимался. И вот эту вот тенденцию, ее просто нужно нарабатывать. То есть понятно, что... Так мгновенно, как вот у меня сейчас это происходит, не получится, да, если вы только начали этим заниматься. Но через 2-3 месяца тенденция будет наращиваться, наращиваться, наращиваться и наращиваться. И вот я занимаюсь этой прокачкой 2 года, в декабре будет 2 года. И мне просто некогда спать, то есть постоянно телефон звонит, постоянно сообщения приходят. То есть я уже давным-давно не занимаюсь поиском людей. Я уже давным-давно никого никуда не рекрутирую, там не привлекаю, не уговариваю и не работаю с возражениями тем более. Зачем работать с возражениями? Я вообще не понимаю вот этот агрессивный маркетинг, которым пользуются сетевики. Есть социальные сети, есть интернет. Просто наполни правильной информацией со своими партнерскими ссылками, со своими контактами, свои страницы. И просто каждый день расширяй круг знакомств, добавляй людей в друзья. И как только у тебя наберется, то есть это нужно всего лишь на первых стадиях. То есть когда до 1000 подписчиков нужно распространять свои ролики по чатам, по различным группам, там в комментариях к видео оставлять ссылки на свои ролики, писать где-то на блогах и так далее. Как только ты набрал 1000 подписчиков на ютубе, все, тенденция уже даже если ты больше ничего не будешь делать, они будут подписываться, потому что эти тысячи подписчиков, они уже распространяют твой канал сами через лайки и репосты. Как только ты набрал тысячу э, друзей на странице, все, и у тебя начинают они сами добавляться в друзья, друзья друзей там, и так далее, друзья родственников начинают добавляться. То есть вот это критически как бы рубеж, это, ну... Я засекал сам тысяча подписчиков, тысяча друзей на каждой странице в социальных сетях. Но я и до сегодня, и по сегодняшний день продолжаю, хотя могу этого не делать, но я продолжаю нажимать, да, там добавить друзья. Вот, допустим, в Одноклассники я уже 4 дня не могу ответить на сообщение. Вот заходим, да, в Одноклассники, и у меня 28 человек друзья постучались. 24 сообщения, 38 оповещений, ВКонтакте вот я не был со вчерашнего дня, Два человека в друзья добавили со вчерашнего вечера, Три сообщения. То есть как бы уже тенденция сама идет, то есть люди сами к тебе обращаются, сами к тебе пишут, не надо никого искать. И существует проблема, на сегодняшний день уже у меня около полугода, как успевать обрабатывать всех за сутки. Ну я просто не успеваю. Ну понятно. Ну так вот как бы, ну все можно это создать, и можно это сделать гораздо быстрее, чем сделал я, потому что я учился сам на своем личном опыте, все свои видео уроки все у меня на канале YouTube записано, выложено. Пожалуйста, учитесь, применяйте методики и будете иметь такие же результаты, только еще быстрее. Потому что сегодня таксфон через 5 лет там еще какие-то экологические там, проекты, еще что-то. Мир сейчас очень скоростной. И вот эта вот база подписчиков, база друзей ВКонтакте, в социальных сетях. Да, все, это, это ваш клад, это ваше богатство. Так, ну все, в общем-то, все понятно. Ага, у меня тут это все, уже 1%, сейчас батарея сядет, поэтому давайте завершать. Ладно, Владимир, На связи, спасибо. всех благ, Ага. пока-пока, от души. Thank you.